Я уверен, что для успешного инвестора, тем более для успешного инвестора Max Capital необходимо иметь хотя бы парочку счетов брокерских в России, как диверсификация рисков, да, может быть у вас все в Сбербанке, и Сбербанк не работает, да, вы купить ничего не можете, звоните, квик не работает, сервера не работают, личный кабинет не заходит, на голосовой звоните, трубку никто не берет, потому что звонков очень много. Вы заходите просто к другому брокеру, у вас есть резервный счет, покупаете там. И редко бывает, когда два брокера не работают. Вот, с международными счетами э -э, ситуация чуть лучше. Да? Не всегда нужно иметь два счета там за рубежом. Хватает, например, одного из счета здесь. Самый профессиональный на первом месте это Interactive Brokers, да, IB. А, Bank, европейский, Exanta, итальянский и ETOR, такая социальная сеть трейдеров. В упрощенном режиме, но очень классный мобильный интерфейс через приложение, через сайт. Очень удобно, красиво покупать. Плечи дают большие, аккуратнее с плечами. Окей, на самом деле много рассказывал про международных брокеров. На предыдущих съездах всегда можно запросить там купить запись, либо вступить в клуб инвестор получить ее бесплатно. Давайте посмотрим. У нас есть ситуация, когда у многих... У нас есть три ситуации. У нас есть человек, он открыл брокерский счет до января 2020 года, да? до 1 -го числа. Например, в 2019 году очень много счетов. Я прям трубил об этом целый год, чтобы открывали брокерские счета за рубежом. Есть человек, который открыл в 2020 году, начиная с 1 января. И есть человек, который прямо сейчас хочет открыть счет. Что с этим делать? Давайте по порядку. Значит... Был даже такой закон, э, ну, такой, э, вышел закон, который запрещал э, зачислять денежные средства, дивиденды, любые активы на международ брокерские счета, и их там сравняли с банками. При этом сам подзаконный акт, рекомендация ЦБ, она не была опубликована, потому что по технической причине. Вот, сейчас эта рекомендация ЦБ есть, было написано письмо, ответ получен. То есть некоторые люди даже боялись проводить операции на брокерском счете с 1 января у тех людей, которые были открыты счета. То есть это полный бред, можно спокойно покупать, проводить, проводить сделки. Сколько дней есть на пополнение брокерского счета? 90 дней. Если потом возникает ситуация, что денежные средства не вносятся, счет закроют только через год. То есть по факту есть 365 дней. Так как солидируются сделки, были вопросы так же, в принципе, как и на России. То есть есть, есть комиссии брокера, есть доход по акциям, ETF, облигациям, есть срочный рынок, там фондовая секция опционы, фьючерсы, то есть все это солидируется отдельно. Комиссия, вот часто вопрос, что а, не хочу открывать интернет брокерс, есть там комиссия 10 долларов, но это комиссия за неактивность. Если вы сделки совершаете, а в ближайшее время этих сделок быть может быть очень много, то есть вы по факту можете совершать 3-4 сделки за круг, это 8 долларов. Эти 8 долларов списываются из 10 долларов за неактивность. То есть по сути комиссия там 2 доллара будет. Соответственно, если вы делаете сделок на 10 долларов и больше, например, две сделки на лондонской секции, то все, вы эти 10 долларов уже отбили. То есть это не, они не плюсуются.